Здарова бандиты, бандитки, а также их щавуха Часто стал замечать вопросы на стримах, как ты так зажимаешь Бла -бла -бла. Покажи свои настройки Бла -бла -бла. В общем и целом, я не буду вам вешать уши на лапшу и тянуть яйца за кота Что сделать его вот так и вы будете тащить Бла -бла -бла. Так как первый фактор на такой зажим является тренировка Ну а какие настройки у меня? Погнали покажу. А ты пока прожми лайк, не забудь подписаться, если ты тут недавно. Давайте начнем по порядку. Сначала вы заходите в настройки, базовые, режим КБ. И делайте в точности, как у меня. А гироскоп смотрите на свое усмотрение. Если вы играете гироскопом, включаете гироскоп и настраивайте уже под себя. Я, к сожалению, не знаю, как пользоваться гироскопом, поэтому... Как его настроить под себя, я тоже, соответственно, не в курсе. Далее вы заходите в настройки, звук изображения, делайте то же самое, что и у меня. Загружать шейдер, шейдеров или не загружать, это уже тоже смотрите на свое усмотрение. Я не понимаю, они на что-то влияют, не влияют, я не замечал. Следом вы заходите в настройки. Раздел чувствительность КБ. Но сразу предупреждаю, что чувствительность это индивидуальная вещь. Так как у каждого она разная, у каждого манера игры разная. Поэтому я лишь покажу свою чувствительность какая она у меня. И сейчас я вам расскажу как ее настроить. Вот я показал полностью свою чувствительность. И теперь давайте расскажу вам как ее настроить под себя. ОП погодите мне тут звонят, да Алла, здравия желаю Владимир Владимирович, что? Ссылки под видео не забыть. А что за ссылки? А то по Интшопси пешки разыгрывает. Понял Владимир Владимирович, а что нужно для участия? Ага подписаться на ТГПО ссылки, подписаться на Дискард, зайти в раздел розыгрыша и в самом низу нажать кнопку участвовать. Понял. сейчас сделаем ходил в сетевую игру заходил в режим тренировка вот он заходил сюда я вот взял крик без разницы там можно взять просто с какое-то оружие изначально изначально вам нужно добиться того чтобы ваш прицел шел за данной мишенью вот так плавно то есть вы не дергали прицел не останавливали, не пытались догнать. А вот вместе вот она пошла и вы пошли вместе с ней. Когда вы добьетесь это в чувствительности, а данный раздел находится именно вот здесь, раздел чувствительность, вот чувствительность в режиме прицеливания, вы ее себе выстраиваете именно как вы хотите, чтобы она у вас была. Вот, если вы поняли, что у вас уже прицел за мишенью идет хорошо, значит вы добились данного результата. Вы отсюда выходите. И уже заходя в настройки, вы запоминаете, на каких цифрах у вас шел прицел хорошо. И выставляете у себя здесь чувствительность от третьего лица или от первого лица, как вы играете в режиме прицеливания. Вы выставляете себе то значение, с которым вам комфортно было идти за мишенью. В общем, вот так я настраиваю свою сенсу. И во время игры в КБ я еще продолжаю ее настраивать. Захожу в прицел, пытаюсь гнаться за ботом, не убивая его, а просто пытаюсь прицелом гнаться за ботом. Если я за ним успеваю все хорошо, значит у меня с Сенсой уже все хорошо. Но ну, а если вы хотите, чтобы сделал в следующем видосе своих 10 сборок, вы их тоже часто просите, то давайте наберем по данным видео 200 лайков и напишите в комментарии, какие бы сборки вы хотели видеть в следующем видосе. И я вам его сделаю сразу, как только видео наберет 200 лайков. Ну в принципе я вам рассказал все, что я сам знаю, поэтому если вам видео понравилось, не забудь прожать лайкос, не забудь подписаться и оставить комментарий. А с вами был Бобруха, удачных каток всем, пока-пока.